Хета Газюмов, главный тренер сборной Осети. Возвращаемся пока к самой интересной встрече. 7,4 килограмма, Курбаналиев и Цаболов. Вот видение встречи, что получалось, что не получалось. Вашу. Ну, Хеток Цаболов оторвался от него, и мне кажется, что судьи не додали в одном моменте один балл, да? И как бы, я думал, что счет 7-1, 7-1, и потом курбан наверстал, набрал баллы, 6-6, дальше что получилось, увидели сами, до сих пор мы должны просмотреть сейчас и убедиться в том, что мы были... На самом деле правы. Конечно же, наше э, субъективное мнение, то, что было Цабулову, но если послушать другую сторону, то они будут свое, свое э, мнение высказывать. Но, но на квалифицированные специалисты, мне кажется, что она правильно все распределила баллы. И вот так как получилось. Опытнейший Цаболов. Как он позволил вообще набрать Курбаналиеву или все-таки это характер соперника? Конечно, Курбаналиев очень мужественный спортсмен, серьезный спортсмен, чемпион мира. Конечно же, он старался сам забрать баллы, но мне кажется, что Цаболов допустил тактические ошибки. Он прыгнул в ноги, там остался, тот сконтрил и в другом случае он пропустил в ноги. И мне кажется, Хедок не должен был, со своей стороны, не должен допускать такие ошибки. И он мог спокойно довести счет до победного конца без каких-либо таких серьезных стычек, да, мнений. В эту схватку потом, например, после соревнования будет видео смотреть и разбирать еще? Конечно, пока у нас времени нету на это, но, конечно, сядем потом, разберем. И как для тренеров, для, так для спортсменов эта ситуация очень интересная.